Посмотрите, какой автомобиль заехал к нам сегодня на ремонт. Это, это легенда. Для тех, кто в этом понимает, кто понимает, насколько редкий сейчас этот автомобиль, тот поймет. Смотрите, если не ошибаюсь, это Volkswagen Transporter T2. То есть это первая модель, которая была квадратная после овальных Посмотрите. состояние, конечно, печальное, но самое интересное вас ждет впереди. Это очень редкая комплектация для тех времен, она была максимальная. Сейчас увидите, что интересного. Значит, вот мы разобрали уже части двигателя, ремонтируем протечку. Вот, смотрите, какой двигатель. Узнаете? Это тот самый поршевский оппозитный двигатель с которого, в принципе, Порше начинался. Ну, не берусь насчет Порше, но, короче, оппозитный двигатель старый. А вот это вот еще более интересно, смотрите. Внутри деревянная мебель. Причем с кнопочками. Смотрите, как все продумано. Это, это просто шок. Что-то выпало. Какие-то запчасти. Ребята, это как обздец. Это еще не все. Смотрите дальше. Подсветка, смотрите, тут как в самолете. Аккумулятор сейчас отключен. Короче, смотрите. Не знаю, правда, для кого. Тут, видимо, еще какой-то стул был, что ли. Мягкий потолок. Шторки. Шторки причем везде. Вот идем дальше. Смотрите, как интересно сделано стекла они как бы выпуклые выпуклые смотрите, видите и эти тоже сдвижные пластик, тогда было круто, он только появлялся отопление воздуховод проходит вот здесь залетает вот сюда проходит через всю дверь водитель может подать себе или перекрыть подачу воздуха проходит через всю дверь залетает он туда давайте дальше залезать смотреть магнитола понятно не оригинальная О, смотрите с запахом 80-х смотрите дальше самое интересное перебираемся назад и тут у нас газовая плита и это еще не все Тут есть еще холодильник Мойка И причем, как мне сказал хозяин Холодильник тут тоже как-то от газа работает Для тех, кто в теме, объясните Вот смотрите, я стою здесь в полный рост У меня метр восемьдесят почти сверху люк Интересно работает Тут что-то нажать, наверное, надо, чтобы он открылся или вот на себя их потянуть. Ну просто он очень много лет не открывался. Все. Крыша пластиковая. Кто-то здесь строил динамики. Есть дополнительная подсветка. Это что такое интересно? О, тут еще одна емкость для вещей. Тоже пластиковая. Ой, смотрите, помните вот это? При социализме? Прикол. Так. 30, 0 0 Прикол. Ну вот здесь полноценный диван сзади. еще шкафчики. Достаточно большие. Тут пульт управления, наверное, каким-то газом или что-то типа того. В общем, легенда. <laughs> что советские лампы такие советские выключатели выключателями встроены. Шторки. Смотрите тут Это что такое -то? Не знаю как это устроено короче, Видимо чтобы окно открывать Вот такой легендарный автомобиль Радиатор у машины находится спереди А двигатель сзади ну, Вот пробег Пробег 364 тысячи километров Ну, в принципе небольшой Для такого автомобиля Спрош... Спросите с чем приехал автомобиль да не совсем. Высохли от времени прокладки и потекли. Вот. Состояние, конечно, у него печальное в дырочках. Но в целом он на ходу. Вот. Слетела кулиса, коробки передач. Смотрите, тут внутри уже цветет она. Слетела кулиса, коробки передач. Отремонтировали, исправили, сделали вот и а, течет двигатель переуплотнили двигатель вот поменяли все прокладки, поставили новую кулису сейчас поменяем масло заведем его чуть позже досниму это видео посмотрите как он ездит и как работает. но это конечно смотрите это какая-то вечность. вот такой вот впускной коллектор карбюратором старым, еще аналоговым но самое интересное, что как бы все работает из-за того, что слетела кулиса э машина стояла на четвертой передаче и сцепление, возможно, уже сожжено Тут еще какие-то немецкие надписи смотрите, установлен фаркоп то есть это прям конкретно на путешествие все было рассчитано кто-то прям очень хотел в этом автодоме, старом немецком, путешествовать. Ну какая же крутая вещь. Вот тут, очевидно, какой-то интересный оригинальный ключ. Подходит сюда или не подходит? Даже боюсь сюда его засовывать. Что это такое, интересно, даже не знаю. В общем, скорее всего, это то ли газ заправлять, то ли еще что-то она как-то отдельным цветом выделена тут тоже отстроено какое-то дополнительное вентиляционное отверстие вот еще и вот еще какие-то системы установлены вот такой вот легендарный автомобильчик весь пыли, дырка в пол можно в принципе обогреватель не включать толку от него зимой будет мало предохранители еще старые помните такие были О, тут похоже даже сигнализацию стояли смотрите может быть даже она стоит здесь так прикол легенда легенда крутая тачка пол прорезиненный каким-то специальным покрытием вот такие вот дела скоро заведем ее